Здравствуйте, меня зовут Алексей и в этом видео я покажу вам результаты, которые мне удалось получить от использования моей системы CopyPast Money Итак, сейчас я нахожусь в своем кабинете Сбербанк Онлайн Проходим в раздел Мои финансы Далее, устанавливаем срок три последних месяца с 1 мая по 1 августа 2015 года Видим сумму, которую я получил за этот период. За последние три месяца она составила 1 миллион двести пятьдесят 414 рублей. Буду честен, уточню, как я сказал ранее на сайте, я занимаюсь несколькими направлениями и сейчас вы видите совокупный доход от всей моей работы в интернете. Поэтому для чистоты отчета сейчас я отфильтрую эту сумму, которую я получил от применения конкретной системы CopyPast Money. Итак, по системе CopyPastMoney я получил 452 705 рублей за три месяца, или около 150 тысяч рублей в месяц, или 5000 рублей в день. Такие же результаты можете достичь и вы. Для того, чтобы получать такой доход, я трачу не более 30 минут на работу каждый день. Данная система очень проста и с ней справится любой начинающий. Вам не потребуется вложение для этого заработка. Вы можете начать абсолютно с нуля. Первый заработок возможен уже в первый день. Чтобы вы могли максимально быстро и легко стартовать и начали зарабатывать деньги, я подготовил для вас детальную видеоинструкцию, состоящую из пяти видеоуроков. Сейчас опуститесь ниже это видео и ознакомьтесь с результатами участников моей тестовой группы. Я давал мою методику для теста разным людям, молодым мамам в декрете, пенсионерам, людям, не обладающим большими навыками использования ПК, и все не справились и получили свои первые деньги. Принимайте решение, приобретайте курс и увидимся в моих видеоуроках.